Всем привет, С вами Ладос, новый крутой видос. В этом видео я расскажу, как более правильно и детально настроить Windows 11. Приступаем. Первое, мы открываем э, наши параметры, то есть, э, заходим в параметры, вот, э, переходим в память, в памяти мы включаем контроль памяти. Сразу скажу, он нужен для тех, у кого небольшие диски, то есть, допустим, у меня SSD на 218 гигабайт, то есть, даже больше 236, но, то есть, вот, э -э, более разделил. короче, вот, и до да, 120, допустим, то есть, для небольших дисков, если у вас терабайт, этого делать не нужно, потому что, рано или поздно, как и мне говорили, система вида сама будет, ну, то есть, вы будете замечать, а для более маленьких советуется, более включать контроль памяти дальше переходим во вкладку персонали персонализация в персонализации мы э, использование устройств и включаем игровой режим это тоже нужно важная вещь выключаем все что находится вот здесь дальше в персонализации можно ну вы можете много разного поменять темы поставить э, не суть дальше э, что могу еще скажу это перейдем в центр обновления windows нём а, вот у меня прилетело потом обновлю в общем кто-то может пристанавливать вообще обновление и через какое то время раз в неделю можете сами делать обновление потому что оно нагружает но немного то есть через как какое-то время допустим, будете играть в игру и у вас или делать какую-то задачу и у вас начнется просто проверка обновлений тоже не есть хорошо вот а дальше что можно еще во вкладку и безопасность и выключаем все разное то есть э, я много это делать сразу не буду потому что ну это очень долгое время займет вот допустим э, уведомления берете отключаете что еще вы можете отключить Ну э, можете посмотреть вообще уведомления контакты э, телефонные звонки журнал вызовов электронную почту если вам это не надо, выключайте, раз вы хотите более оптимизировать, чтобы у вас работало. То есть, вообще, по сути, это все можно, нужно выключать. Дальше э, переходим в саму систему, э, во вкладку уведомлений и выключаем. Подключаем э, все, что вам не нужно. Допустим, вот мне не нужно, у меня включено... А, у меня тут выключено. То есть, уведомления выключены, а так, если бы у меня включен был Microsoft Store, то это мне, по сути, не нужно. Вот. Дальше переходим в автозагрузку. Сочетаем краеш либо Ctrl-Alt-Delete, либо Ctrl-Shift-Escape в моем случае. Так, вот. Переходим в непроизводительность, а в автозагрузку. В автозагрузке, более детально покажу, выключаем все, что вам не нужно. У меня почему-то включен Microsoft Teams. Это мне не нужно, я беру и включаю. По сути, я оставляю только драйвера, которые мне будут нужны, и включу включил вот амдшную, тоже как и видео программу, вот. что по поводу этого. Дальше переходим в поиск. В поиске вводим настройка пред представления и производительности системы. Переходим туда и выбираем то что вам нужно. Допустим обеспеченный лучший вид ставите он будет сказать, конечно, по умолчанию. То есть если вам нужна более производительность и э, визуальные эффекты. То есть на примере того же эффекта я вам покажу что. Правильно. Я перехожу на рабочий стол и видите синее окошко. Дальше я включаю наилучшее быстродействие обеспечить. И у меня это, это пропадает. То есть какие-то анимации. То есть можете вообще что-то включить то есть ээ, я допустим к чему от соком то есть ну под себя что-то можете настроить и все ну, на уши быстродействие хочу все я это себе и, отста... и оставляю вот что еще э, могу сказать в э, играх xbox game bar нужно выключать если вы не после в клипах Uh, нужно выключать все, если вы не боитесь, если у вас есть NVIDIA, программа, которая записывает. Либо, если у вас есть OBS, то есть какие-то сторонние программы. Это вам просто не нужно, это будет uh, загружать очень сильно компьютер. режим, советую включать. Будет более оптимизировать компьютер для произ производительности в играх, и то есть в фоновом режиме у вас ничего не запустит, Вот. Uh, это все, что я, в общем, хотел сказать. Вот. То есть персонализации но ну, можете полазить тут что-то поискать, посмотреть, много чего добавили в самой Windows 11. Вот в специальных возможностях, что еще хотел сказать, это выключать визуальные эффекты, эффект прозрачности, то есть вот э, хочу обратить внимание на вот эту вот часть панели моей, когда я выключаю, она становится полностью черной и тут пропадает это. Когда я включаю, у меня так, то есть я по сути выключал полосы прокрутки, все вот это, но мне по сути не надо. Эффекты анимации оно мне не надо. Поэтому я просто оставил это, чтобы хоть какой-то был вид для повышения производительности по ПК. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо всем за просмотр. Если вам чем-то помог, либо помог оптимизировать вам вашу Windows 11, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. И конечно же подписаться на канал. С вами был Владос, всем удачи и всем пока.